В Министерстве сельского хозяйства и продовольства Республики Татарстан в рамках молодежного проекта «Поколение зеленых воротничков», которого был реализован студенткой Казанского федерального университета, состоялся круглый стол на тему сити-фермерства – технологии урбанизированного сельского хозяйства. Грант направлен на развитие ситифермерства фермерства в Республике Татарстан. В рамках этого проекта прошел первый бренд Татарстане агрохкатон, направленный на агродизайн и сети фермерства Натурально вкусный и главное круглый год огороды в городе или так называемые сети фермеры становятся трендом крупных городов, чтобы вырастить огурцы и помидоры больше не нужна ни дача, ни грядки, ни даже солнца. С помощью гидропоники можно выращивать любые продукты от микрозелени до корнеплодов и никаких вредителей и болезней. Это становится неким трендом не только у горожан, но и у предпринимателей. У нас в последнее время на фабрике предпринимательства набирает популярность направлений именно сети фермерства. Ни в одной стране сельское хозяйство не развивается без государственной поддержки. Это то, что сейчас поддержка дошла от крупных агрохолдингов до непосредственно конечного каждого фермера. И предпринимательство, задействованное в этой сфере, позволяет многим предпринимателям существенно снизить те стартовые потребности финансирования для того, чтобы запустить проект. В рамках круглого стола состоялось награждение победителей Агрохакатона. Победителем стала команда Агросити. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюз.